Изучение детских библейских рассказов на английском. Итак, первое предложение. Самсон был очень, очень сильным человеком. Время какое? Прошедшее. Сильный, стронг, человек, мен. Итак, предложение будет звучать на английском. В прошедшем времени следующим образом. Самсон was very, очень, very, очень, strong, man, сильным человеком. Посмотри, как легко он разрывает цепь. Можно сказать look, можно сказать watch, можно сказать и see. В данном случае see, посмотри, how easily, как легко. He broke. Он ломает или разрывает the chain. The chain. That see you. See how easily. He broke the chain. Однажды он убил льва голыми руками. Однажды once. Можно сказать once day. Он убил, he killed, a lion, a lion, льва, with his bare hands, с голыми руками, своими голыми руками. Это не просто убить льва. This is not simply. Это не просто, simply, просто, убить льва, to kill a lion. Другой раз он обрушил дворец, чтобы наказать врагов Бога. Обрушил дворец. Можно сказать, разрушил дворец. Итак, в другой раз. Another time. В другой раз. He knocked. Он обрушил. He knocked down. Можно заменить. He destroyed. Разрушил. Down. A palace, дворец. Никаких чтобы. Тупуниш. Чтобы наказать. Наказать. Тупуниш, наказать. Кого наказать? Enemies. Врагов. Чьих? Принадлежность. Бога. God's enemies. And the time, другой раз. He knocked или destroyed down. A palace. Другой раз он разрушил дворец чтобы наказать врагу Бога, то помнишь наказать God's enemies врагу Бога. Бог сделал его таким сильным, чтобы он мог помогать Божьему народу. Бог сделал God made время прошедшее. Его сильным. Him strong. Его сильным чтобы он мог помогать Божьему народу. So he could help. Он смог бы помогать, he could help God's people, Божьему народу. Дорогие друзья,